Ой. я сильно не заморачиваюсь потому что я здесь играть не собираюсь Так, 49, 66, 81 и вот здесь у вас вот здесь будет кнопочка есть у вас инвайт код или нету? и что мы выбираем получить вот это вот он инвайт код поэтому инвайт коду вы получите Т-2 лет 7 дней прямого танка и 500 голды. Или а, есть еще один iLife Tanks. В нем вы получите 500 голды, 7 дней прямо и Т-127 и 3000, ой, 340 тысяч кредитов. В общем, ну и третий инвайт-код это вот эти танки 4 танка, которые прем танка с 6-7 уровня. Вы получите танколет и 600 голды. Вот. По мне, конечно, лучше. Вот это взять. Берем левой кнопочкой, обводим его, копируем и сюда вставляем. Все вставили, я принимаю, я принимаю. Продолжить. К вам на почту сейчас придет письмо, так, настройки, так, так, так, все. Пришло письмо о подтверждении майла, подтверждаем свой почтовый ящик, подтвердить все, подтвердили. успешно подтвержден. Здесь э, привязываем к номеру мобильного телефона аккаунт так, привязать и к вам же на аккаунт придет опять это же письмо, вы переходите на него. Так. Все при вас сразу делаю, все показываю. Вот привязать аккаунт к мобильному телефону, привязать и здесь привязываете уже мобильный телефон получаете плюс еще 100 голды также здесь день рождения день рождения свой указываем но запомните поменять его можно один раз в год больше нельзя указывайте честно в общем все создали создали переходите на свой аккаунт вот я вас при вас создал танков у меня нету я заходить не буду я их давно уже удалил У вас на данный момент 7 дней према аккаунта и 1100 голды и плюс два танка. Это Т-127 и Т-2 лед. Дальше, дальше, что мы делаем. Проходим, выполняем задачу разведка боем в World of Warplanes. Правильно или нет, я не понимаю. Ну, у английский плохой. Проще говоря, вы получаете еще 1000 игрового золота. Также проходите полное завершенное обучение танкового полигона. Вам дает 3 дня премо-аккаунта 500 голды. Это у вас получается 1600. Вот. И синхронизация номера мобильного с аккаунтом 1000 голды. Это я вам тогда еще говорил. И завершаем обучение, выполняем условия задачи к путь к победе. Еще плюс 100 голды. Итого у вас получается 1100, 1200, 1300 плюс 500 и плюс 1000. Вот. Это у вас 2800, да, по-моему. В общем, 2800 золота вы получаете на свой аккаунт. Спокойно можете играть, ни о чем не заботиться. Проходите рефералку. У вас, допустим, получили там за реферал какой-нибудь, выбрали седьмой танк седьмого уровня. Потом забывайте про этот аккаунт. Будет потом трейд ин, не тратить свои 2800 золота, и вот этот танк седьмого уровня можете чуть-чуть докинуть, чуть-чуть там ну своих и, и реальные деньги там на золото, обменять этот седьмой уровень танка на какой-то хороший восьмой уровень, на котором можно играть и фармить. А, да, дальше еще я забыл вам сказать, надо перейти еще при Xbox вот этот сайтик когда вы зарегистрируетесь, еще играть не будете, заходите в подарки, вот в эти, ссылочку тоже оставлю под описанием, вернее, под видео в описании. <связывая> Заговорился, да. И вот здесь сейчас она загружается, секундочку. Вот, загрузилась, и здесь мы нажимаем авторизуйся заново. Вот, мы авторизуемся заново, Грузится, грузится. Мы подготовили для вас. Приготовили для тебя подарки. Не надо нажимать вот этот новичок. Я еще не играл. Да, в данный момент ты, конечно. Нажимаешь вот сюда. У меня уже есть аккаунт. Я такой, блин, профессионал. Правильно, да? А, почту, почту, почту. Надо же почту вести. Опять ты свои танки. Это сынок. Так. Обводим, копируем. Где там подарки? Подарки, подарки. Ничего не понял. Так, опытный игрок. Вставляем. Входим. Все. С разрешением ТРМПР к подаркам. И вы получаете еще плюс 7 дней премиум аккаунта и 3 уникальные боевые задачи. Попасть в топ-10 по опыту. Ну, выполняется, конечно, один раз на аккаунт, но можно выполнить, по-моему, 5 раз. Награда 100 тысяч серебра. Плюс один раз выполняется тоже 10 тысяч свободки. Нет, это не свободка, это на прокачку да, идет. Не, запомните, если вы набрали 25 тысяч чистого опыта, то забирайте именно на том танке, который прокачиваете, что туда 10 тысяч капнуло. Ну и 15 танков там уничтожаете, слот в ангаре вам дают. Ну, в принципе, и все, что я хотел вам сказать. Этот аккаунт можете забрать себе. Как я вам говорил, я не играю в танки. Так чисто для вас. Всем спасибо за внимание, за просмотр. Ставьте палец вверх. Канал новый. Если вы поможете, подпиской будем развиваться и будем показывать все новые видео, которые вас интересуют. И на моем канале я буду подробно рассказывать как и что сделать. Куда нажать, куда вставить и, сам, и все тому подобие. Короче. Все, всем пока, всем до встречи.